Приветствую тебя на своем канале Apple Finder, а я его ведущий Артем. Не забудь поставить лайк этому ролику и подписаться, чтобы не пропустить больше крутых и полезных видео об Apple, и не только. Давай на секунду представим с тобой такую ситуацию, что у нас есть старое устройство, ну, конечно, iPhone 12 Pro Max не совсем старый, но тем не менее, у которого мы знаем пароль от экрана блокировки, но забыли Apple ID. Такое довольно часто встречается среди пользователей iOS-устройств, если девайсов накапливается слишком много и особенно в семье они переходят от поколения к поколению, например, и так далее. Иногда ко мне обращаются зрители канала с просьбой помочь разблокировать устройство от iCloud и Apple ID и не знают, в принципе, что с этим делать. Потому что, например, есть старый телефон, который нужно, например, продать и, соответственно, его каким-то образом нужно отвязать от старого аккаунта, который был создан несколько лет назад. Почему-то хотел сказать десятков, но, окей, например, 2-3, а может быть, 4 года назад. Соответственно, для того, чтобы выйти с этого аккаунта, необходимо в то же премия и выполнить вход в этот самый аккаунт при помощи пароля, который, понятное дело, мы не знаем. Есть и другие довольно распространенные истории, по типу зашел в общий аккаунт, забыл выйти или по незнанию ввел данные от этого общего аккаунта в iCloud своего устройства и теперь что делать, как эту проблему решить, не знаю. Давай так, в принципе, по большому счету, я тоже не знаю, что делать в таких ситуациях. Но я бы не снимал это видео, если бы не нашел действительно рабочий метод по спасению устройства из вот такой вот запароленной дыры. Есть одно классное приложение, которое позволяет сбросить Apple ID и iCloud с твоего iPhone, и впоследствии ты получаешь абсолютно рабочее устройство, и пустым окном iCloud и Apple ID, куда ты можешь вести данные от своего аккаунта. Что нужно сделать для сброса Apple ID и iCloud с твоего устройства? Это скачать приложение PassFab iPhone Unlocker по ссылке в описании к этому видео для своего компьютера на macOS или Windows. Далее подключаешь телефон к компьютеру, запускаешь приложение и дожидаешься, пока оно за пару секунд распознает твой гаджет. Теперь дело за малым, выбираем одноименную опцию удалить Apple ID, которая расположена прямо посередине, соглашаемся со всеми пунктами и самое главное в течение всей процедуры ни в коем случае не отключать телефон от компьютера. По завершении процедуры устройство несколько раз перезагрузится, как, например, мой iPhone XR, который ты видишь прямо сейчас на своем экране. Это в порядке вещей, здесь переживать и не о чем, но дальше начинается реальная магия. После того, как ты разблокируешь свое устройство, зайдешь в настройки, ты увидишь, что у тебя отсутствуют какие-либо данные в окошке iCloud и Apple ID. Примечательно, что всю эту процедуру, во-первых, мы сделали при помощи абсолютно бесплатного приложения, которое обладает максимально и простым интерфейсом на русском языке, в отличие от конкурентов, а также это было сделано и выполнено на нашем устройстве с одной из самых актуальных версий iOS, напомню, что самая актуальная версия прошивки является на данный момент выхода этого ролика iOS 14.5, а также, внимание, без джилбрейка, твиков и прочих вмешательств систему. Помимо этой опции, приложение также обладает двумя не менее полезными функциями, например, одной из которых является удаление пароля с экрана блокировки твоего смартфона. Однако это уже совсем другая история. Приложение полностью бесплатное, однако для доступа к полному спектру возможностей необходимо все-таки приобрести платную версию. Все хотят кушать, все люди, поэтому, если вам вдруг понадобится полная версия программы, вы сможете приобрести ее со скидкой по специальному промокоду только для подписчиков канала Apple Finder по ссылке в описании к этому ролику. Надеюсь, что этот ролик был действительно для вас полезен. Если это так, то не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и поделиться этим роликом со своими друзьями в социальных сетях, в которых вы зарегистрированы. Кстати, вот интересная тема для обсуждения. Пользовались ли вы когда-нибудь общими аккаунтами? Я говорил об этом в начале, что это как то один из случаев, когда можно забыть пароль от Apple ID и впоследствии столкнуться с какими-либо трудностями выхода из этих самых общих аккаунтов с ваших устройств. Будет интересно почитать ваши истории, и одни из самых крутых и необычных попадут уже в следующее видео. Благодарю за уделенное время. Меня зовут Артем, а ты смотрел канал Apple Finder. До встречи в следующих выпусках. Пока!